Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы по вашим просьбам расскажем о свободных участках и домах, которые будут на них возведены в коттеджном поселке Звездный. На данный момент в продаже 4 участка, один уже забронирован. Их площадь начинается от пяти соток и заканчивается практически девятью. Первый участок расположен по адресу проезд Звездный 33А площадью 5,2 сотки земли. На нем будет построен коттедж по проекту 110 квадратных метров. Расскажу более подробно о нем. Данный дом двухэтажный. Внутри коридор, три спальни, два санузла и кухня-гостиная. Давайте посмотрим его подробную планировку. Первый этаж встречает нас коридором площадью 6 метров. Далее идет санузел площадью практически 6 метров. Спальня с эркером 15,1 квадратных метра. Кухня-гостиная почти 38 метров. Площадь террасы 22,8 квадратов. Она не входит в общую площадь дома. На втором этаже у нас коридор 3 метра, второй санузел почти 4,5 квадрата и две спальни 22 и 17 метров. Следующий участок с адресом Звездный 35 имеет 5,4 сотки земли. На нем будет возводиться коттедж площадью 90 квадратных метров. Этот проект одноэтажный, но в нем тоже три спальни – прихожая, коридор, санузел и кухня-гостиная. Смотрим планировку. Прихожая – 4,5 квадрата, коридор – 6,5, санузел – 6,3 квадрата. Спальня с эркером – 17,5 метров. Вторая спальня – 11 квадратных метров. Третья – 13,5. Кухня-гостиная площадью 29 квадратов и терраса – 21 квадратный метр. На участке 6,1 Сутки земли по адресу звездный 38 также будет построен коттедж по проекту 90 квадратных метров. На сегодняшний день этот участок находится в Броне. Последний участок по адресу Звездный, 38А, площадью 8,8 сотки. На нем будет построен самый большой коттедж из всех сегодня представленных. Его площадь 130 квадратных метров. Данный проект двухэтажный. В нем есть два санузла, кухня-гостиная и аж целых четыре спальни. Давайте посмотрим планировку данного коттеджа.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 Все эти коттеджи будут построены из керамзитобетонного блока шириной 250 мм. Фундамент выполняется из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М250. Цоколь армируется арматурой сечением 10 мм с шагом 300 на 300 мм. Заливается бетоном М250 класса b 20 По всей длине цоколя сделаны ригеля из арматуры сечением 11 мм, связанные между собой хомутами. Монтаж кровли производится с использованием стропильных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 Коттеджный поселок Звездный находится прямо на въезде в хутор Красный Курган. Территория его огорожена на въезде в шлагбаум с круглосуточной охраной. Из коммуникаций здесь электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и у каждого коттеджа индивидуальный восьмикубовый септик. Друзья, по поводу стоимости данных участков звоните нам в отдел продаж. Наши специалисты всегда предоставят вам актуальную информацию и цены на данный момент. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. С вами была компания «Стройгарант Анапа».